Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать в Space Engineers, всем приятного просмотра. Друзья, вынужден вам сообщить, что регулярность выхода моих видео немножко снизится э, в связи с э, рождением дочери. У меня сейчас нету столько времени, чтобы записывать видео, но канал забрасывать я не собираюсь, так что э, прошу извинить меня за небольшие неудобства. И продолжаем. За кадрами написал скрипт, который поможет моему билдеру работать. Вверху в дальнейшем появится подсказочка на видео, где я пишу этот скрипт. И давайте сейчас посмотрим, как этот скрипт работает. Заходим в билдер. Давайте пока отключим заряд, отстыкуемся. Так. Заходим, значит, в программированный блок. Так, его я поставил, это я точно помню. Давайте все это удалим, поставим сюда скрипт, проверяем. Так, какая-то ошибка, давайте проверим здесь все дело в том, что я одну лишнюю угловую скобочку поставил давайте ее удалим проверяем код, компиляция завершена успешно и код должен выполняться он по идее уже должен работать мне теперь кабину нужно назвать код Bit. вроде бы так Давайте поточнее посмотрим в самом скрипте, а то я уже немножко подзабыл. Так, кокпит. Ну, должно. Так, опять давайте перекомпилируем скрипт. Так, теперь все работает. И получается, давайте посмотрим: вот этом экранчике у нас видно загружаемость нашего корабля. Там думаю, что шрифт, шрифт можно немножко увеличить. Это я потом поправки сделаю. И здесь у меня есть посередине и справа два экрана, которые показывают компоненты, которых нету в моем инвентаре. Давайте проверим, так, нужно изменить немножко вызов наших команд. Так, в инвентаре, как мы видим, в среднем контейнере у нас только стальная пластина, и как мы можем видеть, стальных пластин у нас здесь нигде нету. Так, давайте уберем стальную пластину отсюда. Вот, как вы видите, теперь на правом экране внизу стальная пластина появилась. И у нас вес корабля, точнее грузоподъемность корабля снова на 0%. Это мне поможет довольно-таки удобно разбирать, точнее даже не разбирать, а строить какие-то структуры. Оно мне будет показывать, каких компонентов нету. Так, давайте попробуем немножко протестировать, возьмем побольше стальных пластин и попробуем проварить верхние блоки стальные, там где солнечные панельки, в особенности вот эти крайние нужно проварить, так как эта турель, когда стреляет под метеоритам, она временами может ломать вот эти вот сталь... ну, непроваренные блоки. Давайте сейчас их проварим. Посмотрим как работает скрипт. Когда у нас закончатся все остальные пластины, они должны будут отобразиться у нас на панельке. У нас их довольно много, так что скорее всего нужно будет довольно много проваривать. Мне еще в комментариях писали, что можно вот эти все батареи, которые есть на том корабле, который я захватил, что их не нужно разбирать, можно с помощью э, соединителя их как-нибудь присоединить к базе. Я вон, подумал по поводу этого вопроса и думаю, что э, можно сделать здесь под землей какой-то бункер, который будет закрываться ангарными воротами большими и там будем расставлять все вот эти батареи как это сейчас будет происходить я еще подумаю ну, в целом у меня есть какие-то наработки я еще хотел полететь и вот этот баллон заправить по возможности так давай садись Теперь я еще могу сказать, что в целом вот этот кораблик мне как бы уже и не нужен. У меня есть билдер, но так здесь у меня так есть немножко патронов. Атаковать я этим кораблем не буду, потому что боюсь, что мне вражеские турели разнесут водородный баллон, и я потеряю весь корабль из-за того, что баллона нету давайте кстати разберем еще что-нибудь посмотрим будут ли добавляться нам на скрип будет ли скрипт добавлять нам компоненты да, смотрим список немножко изменяется Так, колес у нас уже нету. Так, лед отсюда нужно забрать. Кстати, с кислородом у меня все хорошо. И это радует. Лед я заберу отсюда. И, пожалуй, все вот эти инструменты также нужно убрать. Да, корабль пуст. Теперь я уверен, что я точно ничего не потеряю. Места у нас довольно много. 3% только забито. И я думаю, что этот корабль. Так, все правильно, а то я подумал, что разбираю не тот корабль. Давайте тогда я его по быстрому за кадром разберу. И посмотрим, может быть еще что-нибудь интересного доделаем. Я наверное начну строительство того подземного бункера, где я буду хранить батареи. И если у нас на горизонте появится какой-нибудь корабль, который можно будет захватить, я, скажем так, отвлекусь на него. А то у нас уже компонентов начинает не хватать. Я планирую строить где-то с этой стороны тот бункер. И, пожалуй, давайте наметим его. Он будет немножко ниже уровня земли. Здесь, пожалуй, будет начало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть здесь 6 так здесь получается раз два три 4 5 11 блоков так раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 вот такой квадрат да, жаль, конечно, эту руду будет э, убирать, но у нас э, в этом сезоне руда не добывается. Придется уничтожать. Э, возможно, даже так, для, скажем так, удоб, удобства можно было бы построить э, корабль, которым все это разбуривать, но я так понимаю, что он, скорее всего, будет одноразовым, и не хочу я пока этим заниматься. Давайте возьмем бур. Так, кстати, сюда сбросить весь хлам. Где там мой бур? Блин, после империона постоянно путаюсь в кнопках. Так, не тут. Личные инструменты. Это можно спокойно убирать. Так, скорее всего, вот это тоже. Кстати, метеориты. Нужно еще будет какую-то турельку где-то поставить, но у меня заканчиваются патроны, что плохо. Так, давайте посмотрим. Вроде бы в нашу сторону они не летят. Вот, видите? Турель попала в блок. И довольно часто эта турелька сносила эти блоки. Сносила. Так. Добавляем сюда. Хм. В глубину я думаю, что блоков 5 можно сделать, чтобы здесь было довольно много э, батарей. Я думаю, что скорее всего первый этаж я заставлю соединителями. Или же нет. Можно было бы еще сделать немножко по-другому. Скажем, первый этаж заставить соединителями. Ну, в шахматном порядке в целом можно даже так. И потом к этой батарее тоже поставить соединитель. Состыковать их. Ну, скажем, отрежем его от корабля. Можно сделать, ну, кстати, даже можно и на этот корабль, э, скажем так, шасси поставить на носу, прицепиться, поднять этот э, аккумулятор и состыковать его туда. Либо можно сделать машинку колесную, которая будет этим заниматься со стрелой, которая сможет э, состыковывать эти блоки. Но потом я... Еще даже не придумал, как я буду убирать все вот эти соединители. Ну, давайте я тогда сейчас за кадром расчищу площадку здесь. Скажем, блоков 5 в глубину, не считая верхнего. И продолжим. Вот, наконец-то я дождался, что появился какой-то корабль на горизонте. Давайте по-быстрому я вот это все сброшу. Да, вот я немножко прокопался сейчас нужно заправить баллоны а ну. кислородный бак Один, второй. давайте включим у него функцию не накопитель а автонаполнение это есть так водородный баллон у меня есть так с оружием что у меня там был быстрострельный пистолет Так, хотя ладно он мне пока не нужен возможно даже его сюда поставил инвентарь, да, вот у меня пистолеты есть аптечки и подобные вещи так, включаем э, так, зарядку давай отцепляемся и будем двигаться в сторону корабля когда подлетим поближе, я к вам вернусь Да, друзья, не везет. Как только я подлетел к этому кораблю, он сразу же исчез. Ну, я ведь довольно быстро к нему добрался. Так, ну тогда придется возвращаться, другого пути нету. Вот я закончил бункерную часть. Мне нужно больше металла, потому что у меня железо уже практически закончилось здесь у меня блоки легкой брони и все остальное у меня будет состоять из вот таких SCI-5 интер... интерьер стены потому что если строить стены из стальных блоков оно получится намного дороже чем из вот таких вот интерьерных стен и так как меня сейчас ничего рядышком не пролетает и так как я не смог захватить тот корабль я наверное сейчас снова заправлю все свои баллоны так водородный бак так кислородный бак заправим все баллоны и будем выдвигаться. На поиски приключений. Водород мне особо не нужен. Здесь все заправлено. Кстати, мне пришлось вот турель поставить еще немножко выше, потому что она мне прострелила вот эту вот солнечную батарею. И чтобы этого избежать, я поднял немножко выше, и также мне пришлось еще доделывать патроны. У меня больше магния не осталось, все ушло на боеприпасы. И нужно либо затариться ним, либо захватить какой-то военный корабль, где будет довольно много боезапаса. Ну что, пожалуй, стоит уже выдвигаться. полетим пожалуй ну, куда-то в сторону вот этой планетки надеюсь по пути я найду то что ищу здесь в этой стороне опять какой-то корабль мне показался заспавнился опять у него как и в прошлый раз мигает маяк но я его пока а вот видно уже Хм. Интересно, что-то такого не припомню Давайте по возможности попробуем его рассмотреть Я так думаю, что он довольно большой 6 километров к нему И похоже он военный Потому что было название Милитари. Давайте я к нему сейчас подберусь, я думаю, к полтора километра. И, наверное, будем пробовать его рассмотреть получше. К этому кораблю где-то примерно километр 100, километр 200. Ну, это, по крайней мере, вот к этой антенне. Я вижу здесь уже одну турельку. Вот вторая турель давайте попробуем немножко спуститься чтобы я ввел бой только с одной турелью чтобы вот эта турель на меня не смотрела так давайте теперь немножко в бок возьмем так надеюсь больше никакие турели на меня смотреть не станут Сейчас как раз я должен мигнуть. должна мигнуть антенна, и увидим расстояние, которое сейчас уже есть. Я хочу, чтобы вот эта турель спряталась за корпус корабля, и вот эта. Так. Будет оставаться только вот эта турель. еще вниз немножко ну давай антенна мигай хочу узнать сколько к тебе ну так вроде бы нигде здесь больше турелей не вижу Давайте попробуем короткую очередь пустить. Хм. Вроде бы как не долетает. Еще немножко поближе. Так. Надеюсь, что я замечу движение этой турельки. И, надеюсь, она стоит по умолчанию на 600 метров. Не на 800. Так. Давайте еще короткую очередь пустим где-то. Вот так. Э, пока ничего не понятно. Думаю, было бы неплохо сразу же как-то антенну срезать. Так, почему ты перестала мигать? пустим очередь по антенне а, вижу попадания какие-то есть давайте вот так пустим потихоньку попадает, но это совсем мелочи а что если так, турель горит это уже хорошо теперь осталась антенна ну, не лагай нужно антенну теперь смести долетает неплохо так хм. осталось 300 патронов давай все и антенна тоже не работает мне повезло, что одна турелька здесь не достроена. Сейчас подлететь нужно поближе. Одну солнечную панельку снес. Но это в целом не беда. Все, я захватил кораблем скорость. Можно себе безопасно уже приближаться сюда. И думаю как-то где-то э, вот так пока оставить корабль. Ну или же... Так, нет. Туда я не хочу. Давайте срежем. Здесь патроны должны будут выпасть. Да, есть. Это мы сможем срезать... Ну, все поставить сюда. Интересно, сколько там выпало. Ну... Что-то да есть, это хорошо. Что там вторая турелька... Попробую прорезаться, чтобы ее спилить, чтобы было меньше возможностей попасть по мне. Так, сюда. Надеюсь, она так низко опуститься не сможет. Да, не получится у нее. Так, вторая турелька, считайте, срезана. Я так понимаю, с этой стороны еще одна турель есть. Давайте к ней вот так подберемся. Они что, все обесточены что ли? Так, здесь еще турелька. Так, эта турелька пустая. Это у нас генератор кислорода водорода. Это замечательно. Так, здесь у нас вперед корабля, я так понимаю, раз там антенна стоит. Хм, повредил здесь все, что мог. Давайте вот этот хлам пособираем. Так, есть. О, здесь есть кислородные вот эти штуки. Это очень хорошо. Хм. Так, давайте сейчас попробуем коннектор срезать, подключиться к кораблю. Я хочу сюда подключить свой корабль, чтобы он не заряжался. И остальное. Так, посмотрим, что здесь еще есть. Так, двери. Раз, два, три турельки. Не Недостроено. Так, они срезаны, это хорошо. Есть одна турелька внутри. И в целом все. Значит, вокруг можно уже летать спокойно, зная, что меня они не тронут. Так, корабль... Давай. Состыкуемся сюда. А камеру я так сюда и не приварил. Это неудобно, как минимум. Ну, по крайней мере, мне. Давайте здесь состыкуемся. Вот так. Все, держимся. Не держимся, но скорее всего корабль не заряжается. Фух, так. Ладно пускай так и будет давайте попробуем пробраться внутрь пожалуй я возьму с собой пистолет нет не вот этот хотя на него есть 6 патронов 6 магазинов пускай будет Так отличное оружие вот сюда давайте сразу же сохранюсь на всякие пожарные надеюсь, эта внутренняя турелька стоит не где-то там. Так, генератор гравитации. Два компонента гравитации есть. Два компонента гравитационного генератора. Это золото. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я и нашел турельку. Так, как бы к ней добраться... А, она так добраться я с ней, к ней смогу наверное вот так она где-то здесь прикреплена или вот здесь Да, вот внутренняя турель из нее по идее должны выпасть патроны на винтовку да э, насколько я знаю тут уже у меня не должно быть никаких турелей давайте лишний раз проверим так панель управления Давайте турет напишем. Нет, три турельки есть. Все. Должно быть безопасно. Что у нас там есть еще внутри? Так, жаль только, что здесь ионных двигателей нету. А этот корабль, скорее всего, после какого-то боя. Потому что, смотрите, у него кабина полностью разворо разворочена. Карго-контейнер. Давайте посмотрим. Пустой. Что у нас тут еще есть? Так, это наверху конвейер хм. так это я понимаю что кресло пилота где я смогу набрать только компьютеров вот есть какое то количество компьютеров ладно друзья на этом я пожалуй буду заканчивать